Итак, как я обещала, рассказываю, что есть еще на канале, какие плейлисты. Смотрите за стрелочками, правый верхний угол, будут подсказочки и переходите. Ну, Во-первых, есть отличия и польза канала для вас. Следующий плейлист – это авторская методика успешного освоения нового. Как вам это освоить реально успешно? Творчеры, мовы, а не уроки. Украинамовы не правы, лауреймах так уж приклады английскую мову верша. исключения по чтению то есть есть и по чтению, здесь слова которые читаются не по правилам исключения из правил проект для творчих людей проект для творческих людей